Портал «Такие дела» и «Лентач» «Большая земля» при поддержке Тиньков Бизнеса представляют. Дальний восток России. Здесь любой желающий может получить бесплатно гектар земли и начать свое дело. Пускай все говорят, что это невозможно. Но мы, Нитя Олешковский и Борис Акимов, при поддержке Тиньков Бизнеса проверим это на себе, возьмем гектар и создадим успешный бизнес с нуля. Взяли мы и отправились на Дальний Восток, чтобы здесь взять гектар и начать свой бизнес здесь. Едем! Биробиджан — наш! Это еврейская автономная область. По всем показателям, она находится на последнем месте среди всех регионов России. Мы понимаем, что для того, чтобы взять гектар в еврейской автономной области, нужно сначала понять, что такое еврейство здесь. Почереднее сумасшедшее. Абсолютно. Именно так и есть. И здесь должны прогуливаться люди с семьями. Здесь должны быть какие-то кафе. Здесь в итоге ничего нет. Я вот в Ивонгеме был. Там еврей вышел в казачьей форме, говорящий на иврите. Вот это еврей, вот это да? Всем привет! Мы продолжаем поиски дальневосточного гектара в самом экономически и социально неразвитом регионе России еврейской автономной области. Сегодня мы едем под село Найфельд, которое находится около Биробиджана, где мы нашли кусок земли, вроде бы как свободный. Посмотрим, что можно на нем сделать. Но по пути в Найфельд есть село Вальгейм. Вообще, обратите внимание, какие названия. Еврейская топонимика. Просто... Да. А, живет, говорят, живет некий мифический, полумифический персонаж который вроде бы из Израиля вернулся сюда в область и при этом стал казаком. Вот русские люди в широком смысле бороздят не только космические просторы, но и просторы своей необъятной родины, не только своей. И вот человек из Ближнего Востока вернулся на Дальний Восток, стал казаком здесь. Поедем и проверим это. Еврей, который уехал отсюда из области в Израиле а потом вернулся сюда и стал казаком. Вот в этот момент как-то у меня в голове сложился пазл. Ну, в каком-то смысле, да, вот еврейская автономная область это же анекдот. Не стоит привязываться вот к каким-то штампу. Нас здесь все очень серьезно удивляет. Все оказывается совершенно не таким, каким нам, каким нам это казалось издалека. Мир очень многогранен, многообразен и гораздо более сложно устроен, чем каждый раз нам кажется. Вот в любом случае. Слушайте, а где найти еврея-казака? Казак? Понятие. Слушайте, а знаете еврея-казака? где-то здесь живет. Кто? Еврей-казак. Один был, мог только разговаривать по-еврейски. Каплон, что Может быть, вот мы не знаем. Я так думаю, что это только он. А... Здорово. А не знаете, где-то говорят, нам мы сказали, что где-то здесь живет еврей-казак. Пятьдесят рублей. Это то, точно еврейские места. 50. Какие вы меркантильные здесь в Альгейме? Скажите, а где живет еврей-казак? Вернулся из Израиля, стал казаком. Не знаю, извините, я даже не знаю. Не знаете? Нет, нет, нет. Тогда мы купим у вас сосиску в тесте. А у нас сосиски, у нас тырская наша. Говорите за деньги им все. Я их уже развел. Вы точно еврей-казак. Я ему говорю, вы с меня искали, а они говорят, нет, не тебя. А вы не знаете, где здесь живет казак-еврей? Не говорите, дядь Казак-еврей? Почему? А потому что вы должны знать, что казах в казах Еврейбло живет. А где он живет? Витя Каплун называется. О, ну, на человек. Можете, или Витя Каплун. Пойдемте. Пойдемте. По пошел. Пойдемте. Пошел. Пойдемте, пошел. Пойдемте мы а, покажем. Покажем. Покажем. Спасибо. Спасибо. Ну, удачу, наша, наша, Давайте, удачи. Мы сюда приехали для того, чтобы постараться в самом сложном регионе, во-первых, взять эти гектары бесплатные. А у вас чем хозяйство занимается? Животноводство. А покажете хозяйство? Да, это надо будет проехать. Давайте поедем. поедем? Давайте, поедем. Приехали на ферму к Виктору Куплуну. В общем, будем смотреть, как здесь живет хозяйство, как себя чувствуют коровы, как производится молоко и вообще как это все здесь функционирует. Увидите, чисто. И эти все все свой. Своя помолочная переработка. Вот. Есть свиноферма еще. Свиноферма? А сколько головы? там Там где-то в районе 130 евро сейчас. Два коровника, вот такой большой синовал там грибная яма, и все это один человек обслуживает вообще. Все, все автоматизировано. Это вот удивительно. Причем сколько каждый месяц экономится на зарплате сотрудников, на вообще, ну просто на необходимости искать людей. Кадры, кадры. Кадры? Это самая главная проблема. Где найти тех людей, которые сделают то, что надо, в те сроки, которые нужно. Здесь это решается благодаря автоматизации. Вот. Наука тем, кто хочет заняться сельским хозяйством, что пренебрегать автоматизацией прогрессом нельзя. Халон, Виктор. Манешма, Кольбиседер. Все Люба? Люба. В общем, мы наконец-то нашли еврея-казака, о котором нам рассказывали все вокруг. И это оказался Виктор Каплун. А вы здесь родились? Да, родился здесь. И школу здесь закончил. Потом поступил в пединститут. Два года отучился на педагога. Педагогика психологии, начального обучения. Забросили потом? Нет, я уехал в Израиль. Как бы, в моих планах было делать военную карьеру, и российская армия на тот момент разваливалась. Это 1999 год. Да, если... Возвращались мои сверстники, допустим, ну, чуть постарше, да, с армией, и Говорили, мы там заборы красим, там, листочки. То есть, меня это не устраивало, я хотел конкретно идти обучаться чему-то. Мне было на тот момент уже 19, прекрасно Ну, как бы туда хотел, в израильскую армию, я и грезил еще, наверное, лет... Ты... Так, наверное, скажем, с 14-15. Из да, израильская, израильская армия, она где-то вот в своем вот и... ракурсе. Построена на принципах, основах, ну, вот основано где-то вот на казачестве даже, можно сравнить. В mm общем, -hmm. взять русскую армию, просто русскую mm -hmm. армию. Да? Дедовщина, каждый сам по себе, mm -hmm. э, взять израильскую армию, братство, никто никого не оскорбляет. Любое подразделение единое, как кулак, нету никаких там э, дрязг. То есть уже духовно-моральная, э, психологическая подготовка уже другая идет. Ты знаешь в своем подразделении, что ты один не останешься, тебе всегда с тыл прикроют. То же самое в казачестве. Ты знаешь, что брат твой казак, он тебе всегда прикроет тыл. Он за тебя гору. Вот ну вот вы когда туда отправились, в Израиль, вы себя идентифицировали именно как вы, нет, и, нет, евреи и, и иудеи? Я, я и принять... присягу в армии принимал на Новом Завете. Можно на ветхо, можно то есть, естественно, я выбрал новый Завет, но я крещенный не был, но иконы у меня в кармане сразу с были. Mm. Приезжал сюда в отпуск с армии и сразу покрестился. И когда у тебя иконы в кармане, ты понимаешь, вот секунду назад тебя сейчас должны были пристрелить, кто-то уладил, ну, то есть Господь на небе, допустим, уладил, чтобы тебя тут не пристрелили, потому что в любом случае ты будешь с молитвой. Да. Спецназарец, который там отслужил, там уже лет 10 там, постоянно в горячих точках, почему он боится? У нас есть инстинкт самосохранения, как можно не бояться. Не боится, я говорю, просто если там шизофрения была, это да, да. Ну, бои были в принципе каждый день перестрелки, ежедневно, я воевал с террористом, всем кто берет оружие идет убивать детей, так это может быть такой же психопат и русский, который возьмет оружие и пойдет убивать детей, ну, бывает, ну, да. мы его уберем, то есть какая разница, 9 вечера перестрелка до 4 утра, все моритва у них 4 часа начинается, все на мориту убежали как себя можно почувствовать евреем, допустим, ну понятно, что я жил там, всего еврейское, там, имеет название -сюда. Да я ни разу не был синагоги. Чтобы быть евреем нужно верить. Именно в еврейскую веру. То есть да. сегодня да, там вот, кто-то там, вот евреи такие-сякие. Ну как такие-сякие, ваши все вот апостолы, самый Бог ваш, ну наш. Mm -hmm. То есть все были евреи. по идее, да? Что же вы тогда наезжаете на евреев? Казах в первую очередь это война. во вторую очередь это пахарь. Что такое крестьянин? Он в первую очередь пахарь, потом он воин. А вы воин? Ну, по духу, конечно. Постоянно казах тренируется, обучается, детей к войне готовит, допустим. Ну, казах всегда должен быть готов к войне. Дай будет, он просто ее не было, никто ее не видел. И пока нет войны, допустим, на горизонте, мы в трудах своих воюем каждый день. Ну, как казах, конечно, всегда. земля, все. Тренируюсь постоянно. То есть ну, земледелие и война. Как бы, ну, ну, да. В принципе, это то, что объединяет казак казака. Ну да. Делает казака. У нас широкая душа, да, русская. Да. Казак это такой человек, если он вот увидел без предела на улице, он мимо не пойдет. Он всегда встает на защиту правды. Ну вот если у вас тут будет э, митинг не Несанкционированный. Казаки что будут делать? надо митинг санкционировать по закону. А если они не дают? Ну, не они дают, то досидите дома. То есть это же сложный вопрос, да? Молодежь, да, у нас наркоманилась, спиваются, не видит цели в жизни. Родители сегодня работают дети сами по себе. И некому их просто направить, скорее всего. И вот не прививая за ребенку дух. Люди сегодня не духовные, они не могут на себя взять ответственность. Они просто ее разучились брать на нет себя мотивация. ответственность. Вообще никакой мотивации нет. Это бесполезно. Вот они пьют спирт, вот этот технический. Лосьоны там для подирания лица, боярышник и все, там. потом рут. Объясняешь, да, да, он вроде сидит головой кивает, я все понимаю, туда-сюда, но они не могут, они уже слабые, все. Но у него своя правда в голове. Родители алкоголики, сам алкоголик там, еще что-то. Не, не дали, не воспитали, не досмотрели, на самотек пустили, все, но у него нету души, у него нету стержня характера. Он не понимает вообще, что такое э, собственность, он не понимает, что такое ответственность. Просто. Вот у нас сегодня, я его по деревням взять, ну, процентов 20 это зомби. Просто зомби. На самом деле, в плане Что? сельского хозяйства, допустим, наша область сегодня в большом упадке. Серьезно? Все поля распаханы. Распаханы все поля кем? Китайцами. Они могли бы руки попахать. Безусловно, могли. Если бы была поддержка достойная от государства. Мы сегодня даже не конкури... вообще не в конкурентной теме, мы не можем конкурировать. И вот сейчас пришла пора, осень, да, нужно платить кредиты. Угу. Те, кто закупает сою у нас, сни... снижают цену, потому что нам без... ну, мы... у нас безвыходная ситуация, нам нужно платить кредиты. Но мы в любом случае это с собой будем сдавать. Я ферму-то построил, так... в 2015 году мы его запустили, отдача а будет не ближе 2020 года. Мы сейчас просто работаем на то, чтобы ее развивать. Да, вы будете. Но их денег вообще не хватает. На запчасти. Но хотелось бы, конечно, и рабочим больше платить. Но как может тракторист целый день впахивать в поле и получать 16 тысяч? Сегодня здесь нету звероводства. Куница, лисы, песец. тайге бери, ставь в клетки, огораживайся и спокойно можно звероводством заниматься. Поставьте свой цех по переработке меха. Он сегодня под всеми болотами гравий чистый. Можно сделать карьер-разводитель. Естественно, любой бизнес он требует капитальных вложений. Естественно, если ты сначала вкладываешь, потом ты получаешь. Через какое-то время я получаешь прибыль. Сделал артезианскую скважину, поставил цех там, по, -по розливу воды. Триллиевом, в Китае, куда хочешь, там, где в регионах, где с водой напряги. Но в Китае в основном у нас что идет? Соя, мед, кедровый орех. Чистый, натуральный русский продукт. Если такую сеть, там, допустим, запустить, торговую по Китаю, особенно на юге, спросом будет пользоваться только на уровне, я думаю. Это нужно съездить в Китай, где-то найти партнеров, с ними обговорить, вот, у кого есть торговая сеть. Где-то он поставить свои полки, где будет написано там «Modern Russia», там чисто натуральные, экологически чистые продукты, может, я думаю, китайцы будут брать только на уровне. Нам с тобой больше поезд в Китай. Но здесь просто надо поработать. То есть сегодня только самый ленивый может жить в Нечеке в России. Мы, на самом деле, с такой, с такой идеей сюда и приехали, что Россия вообще, а тем более Дальний Восток, это огромная возможность. Именно потому, что мало что, чего, что есть, вообще иногда ничего нет, иногда это просто пустота какая-то. А в пустоте, в общем-то, проще сделать, если у тебя есть желание, сила, воли. Ну, сегодня же вообще сама идея Гектара Дальний вернуть сюда население. А да. если такое сообщество создавать, то должна быть какая-то идея. Ценности общие, конечно. Да, общая ценность, идея. Какие у вас ценности? Жизненные. Главное. Какие жизненные? Работа, семья, Родина, вера. Какие ценности могут быть еще? Честность, да. порядочность. Благошар. Тавоу мизрах рахок. Тавоу мизрах рахок. Не для меня. Я, между прочим, еще и кандидат философских наук. Серьезно? Да. И когда я защищал кандидатскую, я прочитал такую книжку Бердяева, великого русского философа начала XX века, о свободе хозяйственной деятельности. Так. И вот через эту книгу я ушел в предпринимательство. Потому что для меня бизнес – это вот по-бердяевски свобода творчества, возможность преобразовывать реальность вокруг себя в лучшую сторону. Но есть вещи, которые абсолют, абсолютно для меня неприемлемы, неприятны, вызывают аллергию. Это все, что касается вот, бумажной работы, бухгалтерии, сдачи отчетности. Вот ни мне, ни Бердяеву это не близко. Да, ты знаешь, это очень действительно тяжелая штуковина. Я помню, недавно, еще совсем недавно, налоговую отчетность нужно было сдавать на дискете. Нужно было приходить в налоговую, выстраивать какие-то страшные очереди. Общаться. Дискеты-то забол... погибли уже и, и умерли. Ну отчетность бумаг. живет. Да, но отчетность живет. И необходимость ее сдавать есть до сих пор у каждого индивидуального предпринимателя. И Тинькофф Бизнес, слава богу, решил эту сложную задачу. Каждый ИП в своем онлайн-банке через Тиньков Бизнес может с легкостью сдавать налоговую отчетность. И, в общем-то, даже не нужно нанимать собственного бухгалтера. Это очень приятная и, и удобная. удобная функция, которая доступна всем пользователям Тиньков Бизнес. Подключайтесь. Так, таким образом, каждый индивидуальный предприниматель может почувствовать себя Бердяевым. Там вот, вот есть кусок, вот это большой свободный. Получается, на, нет на помойку Это На помойку мы едем. Нет, ну, раньше, там у нас славка называется на помойку. Там раньше дойка была. Мы когда ехали сюда, обсуждали тему того, что, что это такая фантасмагория. Реализация главной фантасмагории этой территории. Но, на самом деле, когда с ним общаешься, как кажется, что все так ладно, складно. Вот, не кажется странным, то есть кажется очень логичным его позиция, на самом деле. То есть она необычная очень, но вполне себе логичная, если сходить из его логики. Мы ездим по области для того, чтобы доказать, что дважды два четыре. Если ты хочешь что-то добиться, ты этого добьешься. Он доказывает это. Удивительно, как полна русская земля интересными людьми. Налево? Похоже на то. Знак как-то так. Знак какой-то, да. Привой. Хилый. На Дальний Восток, да? Это? Хочешь кусняшку? Да. Ну, интернет очень быстрый, знаете. Right. Между прочим. Верните налево. Легко сказать, а где тут налево повернуть? А, вот. Дорога такая уже. Не Няхти. Началась. Мягко говоря. Понаехали тут. А еврейка не резиновая. Приехали уже, что Вот это все? Это вот эта дорога сейчас? Международный аэропорт Филипп Голдсон. Белиз. Че, Южная Каролина? Кентукки? Клахома, Соединенные Штаты Приехал на место, а фиг поймешь, куда приехал. И главное, вот у меня есть карта. Я хочу посмотреть Почему они не встроят на сайт GPS. GPS, да. Какой-то возможность по, по координатам определить. Он же пишет, ничего не найдет. Ничего не найдет, ничего. Мы где-то очень рядом. О, почему не тут? Где нам нужно? Нужно чуть-чуть проехать. Куда? Куда? То, что мы не можем найти себя на карте, да. это, конечно, просто вообще... эпик фейл. Да, оно. Точнее мы не поймем, да? А у меня как раз сел компьютер. Точнее уже точно не поймем. Сейчас какую-нибудь яму упадешь. А! Неужели приехали? Ехали-ехали, приехали взять монополию соя. Кто-то здесь посадил сою. А это в этом году посажено? Конечно, в этом году, вот, смотри. Ну и что, она не могла в прошлом году здесь стоять? Нет. А Видно, что ты силен в сельском очень. Законно-незаконно, но мы точно знаем, что это поле на сайте определяется как свободное. Бы. Ну это к вопросу о нашем разговоре про сайт, Потому что, конечно, это большая проблема. Даже если сайт прав, это поле ничейное его можно брать, то явно... Мы, будут, проблемы с, мы, будут проблемы с местными, да, с местными жителями. которые здесь нелегально эту сою засадили. Да. Ну, ну, в общем, кстати говоря, вот эта тема конфликтности. Вот я как переселенец и я как, и я, как местный житель, да, вот, можем вступить друг к другу в конфликт. то что я как местный житель нелегально взял захватил землю, ну, я, может, это делаю уже 20 лет, может, 30 лет. Может, из поколения в поколение использую эту землю, но не оформил. Тут приехал, конечно, какой-то москвич Митя, и такой говорит... Это поле, где вы сажали союз покон веков. Теперь я отдаю Теперь моё. под арт-резиденцию и поселю там Гришковца. <связь> <связь> и как на это будет реагировать местный? Все говорят, ничего здесь нельзя сделать. А находится казак-еврей, который возвращается из Израиля сюда и здесь доказывает, что здесь все, что угодно можно сделать. Ну, в общем, смысл в том, что сделать здесь можно все, что угодно, если только захотите. мы абсолютно в этом убедились. Желание у нас есть, это да, точно. Да, и, а даже вроде, как... и даже вроде бы поле есть. Да. Осталось его отвоевать, а потом сидеть и защищать. Но на этом мы наймем казаков. О, кстати, да. Ну а вы подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте. Под... Нажимайте колокольчик, колокольчик. И обязательно оставляйте комментарии о том, комментарии. что вы вообще думаете про ну, нашу чуть -чуть. эту сумасшедшую затею. затею. Присоедините ли вы к нам и нам. будете ли вы в этом участвовать? Да. Что происходит? О, к нам приехали. А? На О, слышь, местные приехали. Я не хотел это поле брать, нет. Да. Мне оно не нужно. А. Ну пойдем поговорим с ними. Это если они стрелять не начнут. Да. Здрасте! Здравствуйте! А вы местный? Да. А вы знаете, все вы... это поле? Алло. Ваше поле. — Прекрасно. — Здравствуйте. Я... — Не знаю, почему нету, но у меня есть документы на него. Да? — То есть оно ваше? — Да. — Да, я не знаю, как это да. все делается там. Я, в принципе, не сильно да, в компьютерах и в сайтах этих. Так... Я, я знаю, что у меня есть документ. — Ну ладно, Разочарование, Спасибо. да, опять? — Да. — Ну что, ну, ну я сказал, что это моё, да? Ну вы же не убьете меня, или, я, я... или нет. <смех> нет, ты, и я вас убивать не собираюсь, потому Фон что бол. это самое, да. В принципе, так же, мужики, оно. И все, вот вся Россия, так что. Ладно, удачи вам. Да, да и вам тоже. С да, До свидания.